Друзья, здравствуйте. Я постараюсь не задерживать вас, потому что во многом то, что, о чем я буду говорить, оно повторяет то, что сказали наши замечательные иностранные коллеги Джани из Греции и Тим из Соединенного Королевства. Слава Богу, что особенности лечения, связанные с иммунотерапией в северо-западном регионе России, они, в общем, немногим на настоящий момент отличаются от того, что о чем говорили наши коллеги, и, безусловно, это достижение последнего времени, достижение увеличения финансирования, которое, к сожалению, нам для того, чтобы соответствовать тому, что принято сейчас во всем мире, требуется все больше и больше. И тот вопрос, который был поднят в предыдущей секции в отношении оптимального лечения меланомы, это, я думаю, что в 10 раз более редкое заболевание, чем рак легкого, или, или, или больше, чем в 10 раз. Но фактор, что это как бы несравнимые две группы пациентов по, по объему, по необходимым затратам. И даже там вопрос о том, с чего начать, с таргетной терапии или с иммунотерапии, использовать один препарат или использовать два препарата, стоит очень остро. А что же говорит тогда о немелкоклеточном раке легкого? Проблема немелкоклеточного рака легкого заключается в том, что в соответствии с рекомендациями ЭСМО 2020 года больные диссеминированным немелкоклеточным раком легкого, получают либо таргетную, таргетную терапию, если у них есть активирующие мутации, либо они получают иммунотерапию, либо в монорежиме, либо в комбинации с другими препаратами. Вот вам и все варианты, принципиальные варианты лечения, которые есть для немелкоклеточного рака легкого. И представить себе ту, размеры той кадушки, которую нужно потратить для того, чтобы обеспечить всех пациентов этими вариантами лечения, в общем-то, довольно сложно. И что любопытно, вот э, в этом году на ЭСМО были представлены результаты, э, результаты анализа, который провел э, коллега из Голландии. Были проанализированы реестр пациентов с немелкоклеточным раком легкого, который ведется с 2015 или 2016 -го года ну и до настоящего времени. Реестр пациентов, э, которые получали лечение в Западной Европе, там, такие страны, как Голландия, точно была Польша, более маленькие страны. И оказывается, что вот до настоящего момента, несмотря на то, что последние пять лет мы говорим о иммунотерапии, мы говорим о том, что она должна использовать пациента с промежуточной экспрессией, с отрицательной экспрессией в комбинации с химиотерапией, великолепный режим, о котором нам рассказывал Джани, два иммунотерапевтических препарата и два цикла химиотерапии, зарегистрированы в России. Все пациенты должны это получать. Тем не менее, около половины пациентов даже в странах Западной Европы, они не получают иммунотерапию, а получают по старинке в качестве первой линии, то это режимы на основе препаратов платин. И мне кажется, что следующим шагом развития нашей, в нашей стране, следующим шагом развития и понимания ситуации в северо-западном, в федеральном округе, в частности, будет, конечно, проведение и создание аналогичного регистра, который бы принимал во внимание то, что происходит у нас, в Обской, в Архангельске, в других городах этого региона. Вполне возможно, он будет расширен потом на центральную часть и на Дальний Восточный Федеральный Округ. Просто для того, чтобы понять, насколько принципиально различаются между собой возможности использования новейшего препаратов для этих регионов. А что же мы знаем сейчас о тех подходах, которые мы должны использовать? На самом деле, в этой гонке за вот этим лакомым кусочком огромная популяция пациентов, у которых выявляется диссеминированный немелкоклеточный рак легкого, без активирующих мутаций, даже, кстати сказать, некоторые препараты в частности отезолизумаб он все-таки попытался так вот чуть-чуть занять нишу и для больных с активирующими мутациями так или иначе в погоне за вот этим рынком было проведено довольно много крупных рандомизированных исследований которые на настоящий момент собственно и определяют тот подход который мы должны использовать у этих больных а подход надо сказать довольно разнообразный как минимум четыре исследования сравнивали монотерапию ингибиторами PD-1 с стандартными цитостатическими режимами. Еще несколько исследований, как минимум 3, сравнивали моно- иммунотерапию в комбинации с цитостатическими дуплетами с или без таргетной терапии, таргетным препаратом биовоцезумабом. Это исследование Киноу-189, 407 для пускокрирочного рака легкого, импауэр-150 для с аденокарцином с использованием биовоцезумаба. И, наконец, еще отдельная группа исследований, которая в этом году расширилась за счет нового исследования Посейдон, которое формально было позитивным, тем не менее, как интерпретировать эти данные окончательно мы пока не знаем, когда апфронт, до начала лечения используются два иммунотерапевтических препарата. Препарата. Ингибитор CDL4 и ингибитор PDL1. Безусловно, целью для этой комбинации являются пациенты с невысоким уровнем экспрессии PDL1, потому что мы именно у них с позитивной или отрицательной экспрессией PDL1, именно у них мы ждем в общем, существенного увеличения тех результатов, которые мы хотим получить. Ну, здесь приведены вот также те исследования, о которых я говорю. Но, с моей точки зрения, самое интересное и самое демонстрирующее результаты иммунотерапевтического подхода при ними как леточный мраке легкого это группа больных с высоким уровнем экспрессии PDL. Неважно, каким он наклональным антителом она оценена, 22-c3 это больше 50%. Ранние исследования, кино. 0,24, 0,42, в которых выделена группа выше 50%. Или более новые данные, это исследование Empower, Empower 110, где проводилась оценка с помощью антитела SP142, и там оценивалась одновременно и экспрессия на опухолевых клетках, и экспрессия на иммунокомпетентных клетках, IC3, TC3, IC3. Так или иначе, для этой группы пациентов... Число тех, кто ответит на имуноиммунотерапию, оно, оно достаточно для того, чтобы показать принципиальное преимущество перед стандартными цитостатическими режимами. Что важно? У меня нет возможности здесь как-то указкой воспользоваться, чтобы показать. Нет. Есть. Но это очень сложно. Смотрите в начало вот этой вот кривой. Я, я говорю о том, что число пациентов, которые ответят на иммунотерапию. И точно так же число пациентов, которые ответят на химиотерапию. Это имеет принципиальное значение. Оказывает, и, собственно, это тот научный феномен, который был продемонстрирован в ходе вот именно этих исследований иммунотерапии. Посмотрите, насколько резко в течение первого времени опускается кривая времени до прогрессирования у больных, которые получают или иммунотерапию, или химиотерапию. Что это означает? Это означает, что 20% пациентов прогрессируют сам начале. То есть вы им дали, независимо от того, что вы им дали, либо иммунотерапию, либо химиотерапию, у них происходит резкое прогрессирование заболевания, а дальше уже кривые выравниваются, потому что оставшиеся пациенты отвечают на иммунотерапию соответственно, не прогрессируют. А... Несколько работ было проведено для этой категории пациентов, для больных с высоким уровнем экспрессии ПДЛ-1. кино 0,24 кино 0.042 это первое исследование, я о них уже говорил, пембролизума. Что любопытно, это то, что в рамках этих двух исследований несмотря на то, что они включали Кино 0.24 полностью, кино 0.42 частично, но они включали одинаковую группу пациентов с высоким уровнем экспрессии, с уровнем экспрессии больше 50%. Но оказалось, посмотрите, что результаты выживаемости они все-таки несколько различаются для этих, групп, для, для этих двух исследований. Различались, различались они в первую очередь, да, но они сравнивать исследования между собой это не очень хорошо, но тем не менее они различались. Посмотрите, вот я сейчас посмотрю: 10,3 месяца это пеморолизумап в монорежиме исследования 0,24. И здесь может быть плохо видно, но тем не менее это так. Получается 6,5 месяцев для пемролизумаба в 0,42 исследовании. И вы знаете, чем принципиально различались эти исследования? Они различались числом курильщиков. И даже здесь дело не в курильщиках, а дело вне куривших пациентов. Потому что мы знаем, что, к сожалению, иммунотерапия, моноиммунотерапия, она плохо работает у пациента с активирующими мутациями. Может быть, у них и нет активирующих мутаций, то что, конечно, это является критерием исключения для для предложения пациентам этих исследований. Может быть, у них есть какие-то другие драйверы, о которых мы сейчас не знаем, а это, к сожалению, определяет патогенез опухоли. Возвращаясь к этой группе, получается, что число больных, которые чувствительны к иммунотерапии, у которых патогенез опухоли связан с появлением на поверхности опухолевых клеток неоэпитопов, которые сенсибилизируют иммунную систему к Опухолевым клеткам. Опухолевым Он, собственно, таков, что мы без проблем во всех четырех исследованиях, ну не мы, а наши зарубежные коллеги, смогли продемонстрировать, что моноиммунотерапия для этой группы пациентов лучше. Что любопытно, это то, что она оказалась лучше и в отношении в отношении общей выживаемости, что, конечно, принципиально нам говорит о том, что иммунотерапия должна быть использована у этой группы пациентов. Здесь собраны все вместе исследования для пациентов выше 50%. Вы видите, вот соотношение синеньких и зелененьких кривых, оно, конечно, очевидно говорит нам, что иммунотерапия должна использоваться у этих пациентов, и она, безусловно, приводит к принципиальным улучшениям. Что важно, друзья, и вот это вот то... Что остается пока за кадром нашего понимания? То, что не позволяет нам вот выжить 100% из а, иммунотерапии в том виде, в котором она есть. А, это то, что ориентируясь только на pd 1 мы... А даем части пациентов и в группе от 1 до 49%, и в группе педель-негативных пациентов ненужную токсичность э, за счет введения цитостатических препаратов. Вы скажете, что да, с одной стороны это так, с другой стороны мы предотвращаем раннее прогрессирование у этих пациентов, давая им химиоиммунотерапию которая является стандартным подходом для этой группы пациентов. Это все так. Но пациенты, вот сколько пациентов я видел, которые приходят с педель-негативными опухолями, и мы им предлагаем начинать с химиотерапии, даже не по причине бедности, а просто для того, чтобы оставить для них какую-то опцию потом. Они все спрашивают, а почему без иммунотерапии? Потому что они верят в иммунотерапию. И они хотят от иммунотерапии получить вот этот длительный эффект, который длится у них месяцы, иногда годы, а иногда у пациентов вообще не происходит рецидива, заболев прогрессирования заболеваний. Так вот, если у пациента зафиксирован ответ, если он зафиксирован на иммунотерапию, то он будет длиться. Посмотрите, независимо абсолютно от уровня PDL-экспрессии. Это принципиальное наблюдение, которое говорит нам о том, что PDL это временный этап, который мы должны использовать сейчас в отсутствии других вариантов. Но, безусловно, будут изменения, будут будущее, будут новые маркеры, которые мы дальше будем. Будем использовать. Значит, это подгруппа от 1 до 49%, и все бы хорошо, но здесь в большинстве комбинаций использовались и цитостатические режимы тоже, поэтому частота объективных ответов, она сравнивается между иммунохимиотерапией и химиотерапией, и, естественно, когда мы берем два варианта лечения, хотя бы часть пациентов отвечает на иммунотерапию, то получается показатели несколько лучше. Именно так мы можем охарактеризовать те различия, которые выявляются для этих двух подгрупп. Ну, и наконец, негативная по статусу ПДЛ группа пациентов, Видите, что преимущество, наверное, есть, и когда мы сравниваем всех пациентов вместе, в частности, треть пациентов, у которых есть выраженный эффект, наверное, он вытягивает за собой тех пациентов, у которых эффект ожидаемый эффект минимален, и эта группа, конечно, с отрицательной экспрессией ПДЛ-1. Несколько лет назад мы провели анализ... Того, что происходило у нас. Мы собрали, на тот момент у нас появилась впервые, наверное, за всю историю возможность использовать иммунотерапию так широко, как нам бы хотелось. Мы включили всех пациентов, которые получали иммунотерапию. И, собственно, основным выводом, который нам удалось сделать, то, что независимо от линии лечения, использование иммунотерапии у всех пациентов на круг приводит к увеличению показателей выживаемости. Это касалось и времени без прогрессирования, и общей выживаемости. А, безусловно это хорошо но а, нужно понимать что это статистика у которой есть и другая сторона посмотрите вот если смотреть на а, левую часть да вы видите что там кривые очень похожи стата объективных ответов практически не изменяется когда мы добавляем химиотерапию, иммунотерапии и а, 6-месячное время без прогрессирования, оно увеличивается, и в первую очередь за счет группы с моноиммунотерапией, пациентов, которые не прогрессируют на фоне иммунотерапии, если они правильно отобраны для этого варианта лечения. 12-месячная летальность точно так же при использовании иммунотерапии за счет той группы пациентов, которые отвечают, а я думаю, что их от 20 до 30, может быть, до 40% максимально, она тоже увеличивается. Но посмотрите, насколько увеличивается верхняя шкала. Синие и фиолетовые не знаю, как надо многоугольники, да? Это э, стоимость цитостатических режимов, либо платиновых дуплетов, либо монохимиотерапии. А вот два верхних, которые в несколько раз выше находятся, зеленого и оранжевого, это цена за, когда мы добавляем иммунотерапию. И это, друзья мои, вопрос, который пока остается открытым, и он остается открытым даже в Санкт-Петербурге, потому что возможности применения иммунотерапии расширяются. И сейчас мы уже говорим про всех пациентов, ну скажем, не всех пока пациентов с операбельным опухолями легкого с два. Третьи А стадии эпидели позитивными, а, часть из них уже должна получать а, с ИГФР мутациями ингибитора ИДФР в течение трех лет, часть получать иммунотерапию в течение года. Все это, конечно, увеличивает нагрузку А. Нужно понимать, что, конечно, все это не беспредельно и когда-то закончится. Поэтому появляется вопрос о том, а как же нам сэкономить вот те копеечки, которые у нас есть, для того, чтобы пролечить больше пациентов, пролечить их лучше. Одно из таких исследований, это наш опыт, который был спровоцирован, к сожалению, пандемией COVID-19, который мы находим сейчас, тогда еще не было вот этого микрона, до нового вируса. Тогда был первый вирус, и мы не знали, будут ли другие. Но, тем не менее, мы в панике тогда прекращали госпитализацию пациентов, вводили дополнительные меры в виде компьютерной томографии, в виде тестирования. Часть пациентов не госпитализировалась, и, конечно, им приходилось прерывать то лечение, которое они получали. И мы взяли тех больных, у которых получали моно по поводу опухоли с высоким уровнем экспрессии PDL1. И вы знаете, что получилось? Вот синий столбик – это то, сколько больные получали терапию. А оранжевый столбик – это сколько они живут после окончания этого лечения. И вы видите, что даже сокращенный цикл лечения, в случае, если он а, помог пациенту, он продолжает работать, даже если вы его прервали. И любопытно, что а, похожие данные были представлены и вот в этом году на ЭСМО, но только там был значительно более долгий срок лечения, 18 месяцев. И мы сделали следующий шаг. А, так уж получилось, что наш центр активно принимает участие в клинических исследованиях. И мы попытались... Подумать, а чем же участие в клинических исследованиях может быть выгодно, выгодно пациенту. Понятно, чем оно выгодно нам. Это хозрасчетные услуги для центра, во-первых. Во-вторых, это экономия бюджетных средств, потому что пациент получает а, лечение не из общей коробочки, а за счет спонсора, который независимо от ситуации в COVID, с ковидом, независимо от других вопросов, это его проблема, где он найдет и как он привезет для конкретного пациента, и они продолжают его получать, они продолжают обследоваться так, как надо, потому что это все а, находится не на плечах системы ОМС несчастной, которая спасает пациентов и от ковида, и от инфаркта, и от, еще и от рака, а на плечах тех спонсоров, которые потом за счет этого планируют получить а, экстра выгоду. Так вот, мы сравнили пациентов Которые получали лечение в рамках УМС с теми пациентами, которые получали лечение в рамках клинических исследований. Причем любопытно, что там было около 90 пациентов в рамках клинических исследований. Они мы не стратифицировали этих пациентов по тому, получали ли они иммунотерапию или не получали. Почему? Потому что эти паци... многие исследования были плацебо контролируемыми Мы не знали, получают больную иммунотерапию или нет. И посмотрите, оказалось, что даже без стратификации по иммунотерапевтическому статусу все равно выживаемость пациентов была лучше в той группе, где они получали лечение в рамках клинических исследований. Как ответить на этот вопрос? Однозначного ответа нет. И из тех данных, которые мне удалось найти, и мы, собственно, недавно опубликовали эту статью и попытались рассказать об этом в введении к этой работе, в 1985 году было сразу несколько работ. Одна из них касалась детей с... я забыл, как называется, это опухоль у детей, с редкой опухолью детей, которые получали лечение в Англии. И там было проведено сравнение выживаемости вот этих детишек, одних, которые не попали в клинические исследования, с другой группы, которые попали в клинические исследования. Так вот, те, что попали в клиническое исследование, они, во-первых, получили больше химиотерапии. Во-вторых, у них чаще проводилось регулярное обследование, и, и может быть, из-за этого они жили дольше. И там поднимается вопрос о том, что, наверное, те больные, которые принимают участие в исследованиях, это же не только крупные исследования фармацевтических компаний, которые ставят своей целью регистрацию препаратов, это и новые работы, которые инициированы исследователями, которые инициированы в стенах таких учреждений, как Институт онкологии Николая Николаевича Петрова они получают преимущество, потому что это люди, которые ищут что-то новое. Люди, которые не хотят довольствоваться тем, что им сказали, получайте это. Они хотят понять, что же лучше они могут найти, с одной стороны. С другой стороны, это те люди, которые, по-видимому, в большей степени настроены на борьбу. Сейчас мы очень сильно оставляем за кадром вопрос а, паллиативной помощи, вопрос поддержки, вопрос а, того, как же нам помочь пациентам, которые получают сейчас... Э, цитостатическое лечение. Мы сакцентированы на увеличении затрат на покупки новых препаратов, на более широком использовании новых препаратов. Но вот э, я не так давно слушал лекцию про Зигмунда Фрейда, и там был поднят очень интересная точки зрения вопрос. Ведь в английском языке слово э, лечить — это treat. А ну, treat — это точно так же не только лечить, но и относиться, как, как вы ко мне относитесь. А, поэтому сейчас медицина, сейчас лечение пациентов — это и отношения, и поддержка, и э, мудрый совет, который дан э, пациенту своевременно. Спасибо.